Сколько человек уже привидал сейчас, от этой компании компания идет, прививочная? Совхоз имелины к этому никакого отношения не имеет. Это каждая. Для... А я зачем? Я переболел. А, у меня этих антител, я могу там делиться со всеми. У меня их в начале после болезни было 900, по-моему. А вот сейчас 680, поэтому мне прививаться не нужно. А вот э, у, лю у людей, у каждого есть понимание, что он собирается делать со своим организмом. Хочет прививаться, прививается. Пускай не хочет прививаться, не прививается. Это личное дело э, человека. И мы не собираемся заставлять, кого бы то ни было, э, принимать какое-то решение. Но возможность такая есть. Я насколько видел, там в поликлинике висит прямо объявление. Поликлиника занимается э, очень интенсивно этим. Я вот знаю, что там у меня два зама привились, а, они не болели и сделали прививки. Вот. Ну, еще раз. Это личное добровольное дело каждого гражданина. Павел Николаевич, мы с вами в прошлый раз говорили о пристройке к новой школе. Что-то вам известно по поводу пристройки к старой сельской школе? Нет. Если бы вы про историю, то история была такой. Когда-то, лет наверное, 6 или 7 назад, мы написали главе, тогда главой Ленинского района был Кошман, письмо, что мы предлагаем дать нам разрешение на то, что мы запроектировали и пристроили школу. Он не отреагировал, никаких разрешительных документов мы не получили. Потом уже при главе Хромове были выделены бюджетные средства, больше там, 200 миллионов, по-моему, 10 миллионов на проектирование. Ну и эти деньги, так сказать, были видны израсходованы, наверное, но проекта не было. Мотив от того, что я просто помню, это было совещание, которое проводил Добренкова, там со стороны района участвовал, поскольку районный — это вопрос образования, это районный вопрос. Значит, был Гаврилов некто такой, который приезжал сюда вместе с группой товарищей, которые занимались проектной подготовкой. Они считали, что проект сделать нельзя, потому что рядом находятся две вот эти вот стоянки какие-то зоны, ну, Да, санитарная зона стоянки — это, по-моему, 50 метров. Ну, — ну, вот Сейчас об этом вроде и речь. Вот. И мы говорим, что давайте, вы заберете эту стоянку, которая ближе к 17-му дому, Она говорит, тогда охранная зона с этой стороны пропадет, Она говорит, и мы, в свою очередь, выделим земельный участок, компенсируем эту стоянку, то есть для бюджета это ничего особенного не обойдется. Хотя, если бы даже они изымали, тоже это можно было бы совершенно спокойно сделать. Вот. И там можно было сделать пристройку, тем более деньги областные в программе были и в бюджете были заложены. Ну, как обычно, районное руководство, говорит, э, чем они там занимались, я не знаю, в конце концов деньги были э, из программы удалены, денег из области не пришло на это дело, ну в общем все это затихло. — Деньги не освоили тогда? Да? — Ну да. Вот. Ну что, дорогу усилит идущий, если у тебя есть желание, то ты всегда можешь что-то сделать. Вот. Сейчас еще больше необходимость вот в том, чтобы были места в школе. Сейчас-то есть перспективы? Тем более... Нет, давайте, что касается школы 548, где мы, собственники здания, то мы делаем все для того, чтобы получить разрешение строительства. Ну и прошли этот... Огонь и воду, медные трубы никто не обещал вот. И в среду нам должны опять дать ответ Потому что загрузили да. все Министерство электронных электронные и оборот угу. Все требования мы исполнили Что они там нового придумают я не знаю на Но я надеюсь, что в среду предыдущий. мы получим На следующей неделе да, На следующей неделе разрешение на строительство И это наша, скажем так, обязанность Потому что из и земельный участок Здание принадлежит совхозу Ленина, поэтому мы будем там заказчиками и застройщиками. Что касается муниципальной власти, то в зависимости от ее адекватности. Она же, скажем так, ее проконтролировать нельзя. Я вижу, как другие проекты двигаются. Вот, например, по Молоковской школе пристройка, которую, по с 15 -го года никак не могут ввести в эксплуатацию. По первой школе я там очень часто был и много, и видел, как пристроили столовую, место для приготовления пищи и в результате не могли ввести в эксплуатацию, по-моему, 4 или 5 лет. Поэтому, это, если у чиновника задача что-то решить, то это один вопрос. Если бы просто украсть, а потом бог с ним, то это совершенно другой вопрос. Поэтому главы меняются один за другим, а ситуация не улучшается. Вот. Поэтому, честно, не могу ничего сказать. Вижу, что они ну, по некоторым вещам, которые они делают, они неадекватны. Причем ты им говоришь путь, по которому надо пройти. Они даже не пользуются э, советами. Хотя совершенно спокойно. Там, кстати, вот этот земельный участок, о котором мы говорили, э, он частично уже муниципальный. Если взять кадастровую карту, видно, что э, забор стоит не так, как должен был, и уже часть земли уже точно муниципальна. Со стороны футбольного поля? Или с... Нет, со стороны 17-го дома то вот. там осталось -то совсем немного недостающую часть изъять, взплатить а, компенсацию, и после этого можно совершенно спокойно начинать строительство. — такая возможность, в принципе, есть? — Ну, слушайте, возможность всегда есть. Если человек хочет, он ищет средства, если не хочет, начинает искать причину. Поэтому а, район а, тогда и сейчас ищет причину, чтобы ничего не делать. А, ну, это же не наш путь. Ну, вон, бьемся.